он уже представил себе отручающее зрелище. По нему было ходить опасно, тем более ездить опасно. К сожалению, даже были случаи с трагическим исходом. Здесь гибли люди. Разные были времена, разные люди пытались подступить к решению этой проблемы. Но вот Роман Владимирович приехал, как говорится, в Вене, виде вице. Пришел, увидел победу. Мы закончили строительство на 4 месяца раньше, чем было запланировано. Строительство мы достигли более быстрыми темпами за счет строительства данного моста с двух сторон, с применением большегрузных кранов. Будем сейчас дальше двигаться. Вот сейчас пообщались с местными жителями, уже просят пустить общественный транспорт, маршрутку и школьный автобус. В целом, нам подготовлено порядка 10 проектов, которые предусматривают ремонт и строительство мостов и путепроводов. Давно не доходили руки, и денежных средств на это не хватало. И сегодня настало время заниматься такими проектами.